Песни еще не написаны, сколько скажи, кукушка, Пробой. В городе мне жители на выселках, камнем лежат и Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в Куба. если есть порох, дай огня. Пойдет по следу одинокому Сильные да смелые головы сложили в поле В бою Мало кто остался светлой памяти В трезвом уме с твердой рукой в строю. Солнце моем, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в куба, И если есть порог, дай огня. Если есть порох, дай огня